Всем привет! Сегодня э, будем пробовать с вами вместе э, при помощи насоса, изоленты и штуцера, который идет в комплекте. Будем пробовать обрисовывать ну, трубы теплого пола. Помощи изоленты намотал на штуцер вот видите то есть вставил шланг штуцер он практически по диаметру его вот перемотал все это изолентой вот. сейчас будем вкручивать в коллектор и качать воздух посмотрим что из этого получится для этого купил такой кран манометр вот. ну в принципе все открутил сбросник верхний закрутил получается туда кран вкрутил в него манометр снизу через сливной через этот подключил напрямую насос ручной вот которым качаю начал качать у меня пошел воздух отсюда и отсюда пришлось снять колпачок пришлось снять колпачок и закрутить ну, до конца балансировочный этот кран Вот и вот этот кран тоже до конца закрутил потом выкрутил каждый этот кран и все балансировочные приступил к закачке воздуха вот видим давление чуть, чуть подросло будем продолжать качать упражнявшись еще минут пять шесть-семь добился вот такого результата в два очка чуть-чуть вот. рабочее давление по идее в коллекторе должно быть от полутора и вниз то есть не более полутора очков уже у нас два очка вот думаю докачать до трех ну и при трех уже смотреть Вот, на данный момент уже накачал 2,5 где-то. 2,5 бара. Вот, сейчас устал, решил запилить этот ролик. Вот, качать буду до трех атмосфер. Ну, и думаю, сегодня докачаю. А завтра уже приду, буду смотреть. Вот, здесь ничего не подключено. То есть все, вот как коллектор собрал, полы прокинул, как-то так. Приду завтра, засниму. Ну вот, друзья, прошло еще минут пять, как я качал. Видим на манометре ровно три очка. Вот. Ну скажу я вам, дело это нелегкое качать ручным насосом первые первое очко вроде легко э до отметки 2 тяжелей а вот с отметки 2 до два с половиной еле-еле и до отметки 3 прям вообще ужасно вот. ну все оставляем на ночь с утра будем смотреть и вот прошла прошла ночь сейчас будем смотреть давление которое осталось в системе вышло оно куда-нибудь или не вышло получается открываем а в системе у нас ноль В системе у нас 0 что-то пошло не так ладно будем искать куда все у нас делось итак второй сезон а, будем выявлять сейчас получается где утечка здесь здесь здесь или здесь а, взял Водички. Размешал ее с Сейчас кисточкой буду наносить на все соединения и смотреть, где у нас пропускает. По идее, там, где пропускает, должна пойти пена. так вот это по поводу моего вопроса почему когда я перекрываю кран у меня падает давление с пеной а не так падает падала быстрее шустрее ну ладно так понятно там давайте здесь не знаю будет что видно не будет короче промазываю везде все ладно если что-то еще найду покажу и да, ребята, это реально работает. То есть вот еще один узел, на котором выявилась пена Видно, пузырит. Все равно нормально. Ну, и осталось только вот эти соединения проверить. Ну, я думаю, все. Итак, народ, прошло уже более двух суток. Я работал, некогда было. Вот. Сейчас, получается, пойдем дубль 2 делать, смотреть на давление. Тут у нас все по-прежнему. Здесь, конечно же, полный ноль. Вот. Сейчас делаем... Открываем получается Вентиль И будем смотреть сколько у нас давления Но ну, с богом Да ладно Два, почти Почти два То есть Сбросилось чуть больше единички И двое суток держится уже Два бара Неужели Ну что я могу сказать? Скорее всего, на этом опрессовка окончена. Ну и будем приступать к заливке стяжки. Всем спасибо. Пока-пока.